Приветствую вас! Сегодня маленькое видео о том, как оплатить и настроить рекламный баннер в социальной сети WEFSCOR. Социальная сеть WEFSCOR ⁇ это новейшая трафик-площадка, на которой постоянно трафик растет. И поэтому, конечно, эффективность работы вашего рекламного баннера здесь также возрастает день ото дня. Аренда баннера на площадке ВСКОР стоит 25 долларов в месяц. И сейчас я вам покажу, как можно оплатить этот баннер и как настроить рекламный баннер. Варианты оплаты следующие. Вы на сайте в личном кабинете в социальной сети WebScourse в разделе Бизнес оплачиваете со своей виза или Mastercard 25 долларов. Также вы можете оплатить в разделе Play виртуальный банк из внутренних заработанных денег на бесплатном сервисе. Вы можете здесь также заработать деньги. Компания платит за продвижение социальной сети, то есть тогда, когда вы приглашаете партнеров, друзей, социальную сеть WebScore. Также в этом же разделе можно оплатить баннер из отправленных вам другим партнерам денег. То есть, допустим, вы еще не успели заработать, а кто-то уже успел заработать. И тогда вам могут переслать на ваш аккаунт из заработанных денег и вы между собой рассчитаетесь на условиях договоренности. Теперь мы посмотрим это все, как сделать в личном кабинете. Если вы желаете оплатить с карты, вы заходите вот в раздел «Бизнес». И здесь перед вами есть красная кнопка. Вот нажав на эту кнопочку, вы получаете счет на 25 долларов. Поставите здесь имя на латинице, строго на латинице. Здесь фамилию, здесь почту укажите, ту, которую вы указали при регистрации в компании «Вэкскор». Здесь контактный телефон без плюсиков и без кода страны, только сам мобильный номер, начиная с кода вашего мобильного оператора. Да? Здесь указываете адрес, улица, дом, квартира на латинице. Дальше пишите «Город», «Штат», «Провинция», «Индекс почтовый». Итак, давайте проверим. Вы поставили имя, фамилию, так как указали при регистрации почту свою, ту, которую указали при регистрации в Эвскор, да? Указали телефон, указали улицу, дом, квартира, город, штат, провинция, область, почтовый индекс и выбрали страну. Вот здесь вот нажимаете и выбираете, да? Этот ваш ID, номер он вам попригодится для получения комиссионных И нажимаете следующий шаг Далее вы выбираете с визы карты будете платить или с мастер карты Поставьте, да, здесь. поставьте здесь номер вашей карты, который указан на лицевой стороне без пробелов 16 цифр без пробелов Дальше месяц указываете Срок действия вашей карты и год. И ставите Security код три цифры на обороте вашей карты. И нажимаете Finish. Таким образом ваш баннер будет оплачен. Сейчас мы перейдем ко второму варианту, по которому вы также можете оплатить баннер. Для того, чтобы показать, как оплатить с внутренних денег, мы зайдем в другой аккаунт. Да? и Здесь вы можете логин войти в личный кабинет. И если вы еще не зарегистрировались, то нажать «Sign Up» и пройти регистрацию легкую. Зайдем в кабинет, ставите свою почту, пароль, ставите галочку «Я не робот» и нажимаете «Логин». Чтобы оплатить с внутренних денег, нужно зайти в раздел «Play». Вот нижняя строка на голубом поле «Виртуальный банк». И для оплаты вот в этом верхнем поле должна быть необходимая сумма не менее 25 долларов. Да? Когда у вас здесь есть 25 долларов, вы можете оплатить из заработанных на бесплатном сервисе да, деньги. Вот в «Эфскор» тут уже стоит. Далее ставите здесь 25 и нажимаете вот здесь голубую кнопку Оплатить. Да? Оплата проходит моментально. И еще один вариант: если вы сами еще не заработали 25 долларов, или у вас они пока в ожидании вот на красном поле, да, то есть вот в верхнем поле у вас еще нет необходимой суммы. Ваш спонсор может передать вам деньги. Вот нажать на то есть подарок другу. Но это, конечно, не подарок, а это ваши внутренние расчеты да, будут. То есть нажать на эту кнопку. И вот здесь вот выберут в этом списке вы должны быть. Да, выберут и оплатят. Да, здесь поставят 25. Здесь трансфер другу. И деньги окажутся у вас в аккаунте. И вы тогда уже сможете оплатить. Потому что эти деньги окажутся у вас вот в этом верхнем поле. Вы сначала перечисляете 25 долларов своему спонсору за то, что он вас здесь сделает вот этот расчет. Оплатить а вы спонсору можете по договоренности или на его карту, или на Perfect Money, или любой другой вариант, да, какой у вас есть возможность рассчитаться на другие платежные системы. И это помощь очень хорошая, потому что таким образом у вас появляется гораздо быстрее возможность иметь платный баннер и перейти на платный маркетинг и получать еще комиссионные. То есть от оплаты баннера вы получаете сразу несколько выгод. Да? Итак, перейдем теперь к настройке баннера. Заходите в раздел «Бизнес». И после оплаты у вас появляются здесь такие заготовочки. Да? Далее вы нажмете на вот эту красную кнопочку. Кнопки могут меняться, Вы самое главное тут запомните ход действий. Да? То есть вот этот вариант, это с библиотеки брать, а это вот сами ставите. Да? Но вот если вы решили сами поставить, нажимаете на вот этот плюсик. Вас переводят на компьютер, где вы можете взять заранее приготовленную картинку. Да? Ну вот, допустим, возьмем вот эту картинку. Видите, идет вот такая ограничительная полоса, что и можете вот так ее подвигать. Да? как вам там уже понравится. Любой фрагмент, да, если вам не устраивает, нажмите на крестик, а если все хорошо, то нажмите на галочку вот эту зеленую. Обязательно подождите, потому что идет загрузка, и вот здесь появилась галочка. Дальше вам достаточно поставить вот ссылочку свою, да, и нажать левый нижний угол. Итак, вот этот баннер у вас уже начнет работать, вы его настроили, можете перейти к следующему. Вот нажимаете на второй, поставьте еще один баннер, снова плюс. Ну, допустим, вы хотите рассказать о каком-то кофе, может у вас есть интернет-магазин по кофе, но ну, возьмем вот эту картину. Вот так можно чуть пододвинуть, нажмите на вот эту зеленую галочку, идет сохранение. Ждите обязательно. Появилась зеленая. Ставите ссылочку, куда перевести на тот сайт. Да, это может у вас же быть интернет-магазин, это может быть страничка ВКонтакте, где у вас вся информация. Это может у вас быть какой-то продающий сайт. Это может быть информационный сайт. То есть дальше вы ставите туда, тут интернет ресурс, куда нужно перейти, кликнув на этот баннер. Люди будут переходить, да? Нажимаем внизу "сохранить". Обязательно ждите, да? Тут колесико крутится. И вот появился второй баннер. И так вы продолжаете настройку этих баннеров, да? Нажать на баннер или нажать на эту кнопку. Кнопочки могут поменяться, поэтому не бойтесь экспериментировать. Сейчас Сайт развивается, все тут улучшается, добавляется. Поэтому делайте смело свои настройки. Ставьте баннеры, зарабатывайте еще по платному маркетингу в дополнение к бесплатному. И теперь у вас на сайте ваш баннер будет вот здесь вот крутиться. Да? И люди, когда кликнут по нему, перейдут на ту страничку, на которую вы их приглашали. Давайте кликнем. И вот я ставила свою страничку видите есть переход а здесь уже здесь я уже подробно рассказываю о социальной сети в их да? и таким образом у меня увеличиваются количество партнеров друзей которые пришли со мной в социальную сеть и мы вместе с ними начинаем зарабатывать еще больше и вот мы ставили второй баннер и появляется второй так они будут крутиться все ваши баннеры здесь и нажав на этот Баннер уже можно, чтобы люди перешли на другой какой-то ресурс, а можно на этот же. Итак, приходите в социальную сеть Скоро, зарабатывайте здесь бесплатно и платно. Бесплатная реклама здесь слушает плейлисты, видео плейлисты, а платные вот эти баннеры, которые мы с вами сейчас сделали. Здесь вы развлекаетесь, приглашаете друзей, делитесь видео, общаетесь друг с другом и при такой активности вы сможете зарабатывать деньги каждую неделю с одними и теми же друзьями и партнерами. Смотрите другие видео на этой страничке. Всех вам благ, всего доброго!